Добрый день, я Варвара, стоматолог, хирург из Кипра. Сегодня я посетила курс по имплантации для начинающих. Я первый раз устанавливала имплантаты и осталась очень довольна. Благодаря мастер-классу у меня пропал страх перед проведением имплантации. и Поэтому я рекомендую этот курс для начинающих имплантологов. Обстановка была очень доброжелательной и, очень хорошая, и оставила все очень хорошее впечатление.